Всем привет, вы на телеканале Дэкавкат ТВ. И сегодня я снимаю э, проект Мама, купи мне пони. Он называется Я, сестра и наша подруга. Давайте начинать. Так, сестра, привет. Ой, э, привет, розочка. Здрасте. Ну, Искорка, поз э, поздоровайся. Привет. Привет. Привет. Здрасте. Здравствуй, Искорка. Так, ну пойдем в торговый центр. Там у нас будет встречи с нашей подругой. Помнишь? Из, из школы. Хорошо, пошли. Пошли. Так, да, где она? А, вот она. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это же... А вы Анна. Да, это я. Привет. Привет. Да, привет. Ты, ты Витяна из нашего класса. Да, я вас помню, девочки. Так, ладно, пойдемте в торговом центре что-нибудь купим. Вот там картинки я вижу. О, кстати, это мои дочки. Идите сюда. Это Рарити. Ой, а это Радуга. Так. Ну-ка, девочки, поздоровайтесь с Искоркой и Розочкой. Привет, искорка, привет, розочка. Привет, искорка, привет, розочка. Здравствуйте. Здрасте. Так ладно, девочка, вы идите пока тоже на себе посмотрите, но вам двоим я по поводу пони, наверное, подумаю. Наверное, я вам не разрешу. Мама, это почему еще? Ну, на прошлой неделе я вам купила двоим по очень дорогущего киндер-сюрприза. И знаете, у меня уже на ваших пони просто денег нет. Ну, мам, ну, пожалуйста. Все зависит от цены. И от вашего поведения, конечно же. Ладно, пойдемте. Пойдем. Ну что ж, Искорка, Розочка и Радуга, пойдемте что-нибудь посмотрим. Пони какие-нибудь... Ну, ти... тебе же вроде запретила, мама. Их то не важно. Да, Рануга? А, ну да. Так, где там твоя розочка? Я иду, я здесь. Посмотрите, какой большой выбор игрушек. Ну, не в жизни. Я, такие... я не в жизни вот такого выбора никогда не видела. Сколько тут пони. А еще пони из других коллекций. И куклы мне мама разрешила купить лишь одну игрушку да и какую да какую а она сказала можешь купить или пони ну такую вот, вот среднюю, или девочку вот эту. ну что ты хочешь я бы предпочела а, вот те куклы, они очень красивые у нас сейчас это модно. А я спешу за модой, так что пойду выпрошу у мамы вон ту прекрасную, прекраснейшую а, куклу. Сейчас вот эту, вот эту, вот эту. Вот эту. Ее зовут а... как зовут? Я уже не помню. Неважно. Короче, я ее просто выброшу и все. А, жасмин, вспомнила. Мам. Да, доченька, ты чего звала меня? Мама, можно мне жасмин, вот эту, о которой я тебе говорила, куклу, которой можно переодевать одежду? Хм. Ну а сколько она стоит? Секундочка. Так, она стоит э, 659. 659 рублей? Хм. Для такой кукуки, наверное, дороговато. А, посмотри подешевле. У тебя вот какие есть? А, у меня спящая красавица и русалочка. Ну, иди посмотри другую, просто это, наверное, дорогая. Да, она редкая. Хорошо, мам. Сейчас. О, вот это подешевле, она 350. Ну, вот это какой-то или какой-то, не знаю. Кто это такая? Это белоснежка. Неважно, я в ней не разбираюсь. Вот ее можешь взять. Так, ну ладно, больше меня не отвлекай, ясно? Да, мама. И возьми только вот эту одну игрушку. Ну и вот все для учебы что-нибудь возьми. А то с нормальным надо портфелем ходить в школу. Хорошо, мама. Вот, смотрите, мне разрешили вот эту куколку взять. Белоснежка красиво, а я, наверное, ну, предпочитаю пони все же. Пойду посмотрю, какой они пони. Да, уж тут их выбор большой. Есть очень красивые они, очень красивые. да. Так, какой же из них выбор? Ой, я бы вот эту, вот, вот эту, вот эту бы выбрала. Но не очень, как-то она мне нравится. завоз товаров, завоз товаров. Новая пони. А? Новая пони и книга. Ай, не люблю я книги. Вот пони с одеждой. Ой. Это кто такая? Пони с одеждой? Это же мод, модница. Ой. У нее одежда снимает свой. Хочу, хочу, хочу, хочу. Все, я первую взяла. Какая хорошенькая кукла. Ой, э, какая хорошенькая пони. Я тоже такую хочу. Хм. А давай-ка мой разрешим. Та да, и будет. Нет, она будет моя. Хорошо? С чего-то маленьким дают какую-то э, куклу, которая нужна взрослой. Я тебе не младше, ну только если на два годика. Ой, на два годика. Сану ты меня младше. Как она моя? Я пойду у мам. Я пойду у мам прошу. Хорошо. Иди. Иди, иди, иди. Мама, мама. Да, розочка. Что ты хочешь? Купи мне вот эту пони модницу. Понимодница. Красивая. Мне нравятся ее тени. А сколько она стоит? А, там еще ценник. А, вот, да, есть. 1500. Сколько? 1500 за какую-то модницу? Простите, а за что она 1500? За то, что у нее платится какой-то снимается. Ну, конечно, это же самая крутая пони модница. У меня всего... Пять тысяч. Если останется, если ты хорошо себя будешь вести, обещай мне это, я, может быть, ее куплю. Хорошо? Хорошо, мамочка. Если ты найдешь какую-нибудь нужную вещь, я посмотрю. Может быть, я и возьму твой мод. Пока с ней походи. Ура, мамочка. Ой, ой, ой, ой. Мне мама разрешила ее взять. Я слышала, разрешила. Сначала вещь нормальную надо взять. Ой, ну ладно, мне этому цену не нравилось. Я возьму... Это кто там? Самая из обычных редких пони. Вау, какая красивая. Я не всегда мечтала. Это самое лучшее, наверное, пони. Хм. И очень красивая. Бантик вот у нее есть. Пойду, мам, попрошу. Мамочка, мама, да, доченька, что ты меня там звала? Можно мне вот это пони? Я говорила, я вам, может быть, их и не разрешу. Все, говорю, зависит от СМИ. Вот сколько она стоит? Скажи, сколько стоит? Подожди, мамочка. Так, она стоит 200? А, нет, это другая. Но я могу сказать, что и двести. нет, найдет. Ладно, скажу, что стоит, правда, четыреста с чем-то. Сейчас. А, четыреста пятьдесят. Мам? Да. Сколько она стоит? Четыреста пятьдесят. Четыреста пятьдесят. в принципе, нормально. Но все же, как все мы любим говорить, посмотрю на остаток денег. Если остатся деньги, я, может быть, возьму ее. Красивый пони. Спасибо, мама. Но не радуйся, все равно. Мама, а я можно возьму пони? Нет. Куколку. Хм. Ну то есть маленькая пони-кукла. Хорошо, давай. Сколько они стоит? Сто с чем-то. Ой, бери хоть две. Ура! Две понички. Вот это поничка. Это луна, вроде бы. И Так. А мне мама разрешила две взять пони. Только они миниатюрные. Красивые. Да, красивая. Так, ну ладно, я пойду корзиночку возьму и быстро себе что-нибудь куплю. Хорошо? Угу. Ладно. Что происходило у родителей? Так, что будем делать? Давайте что-нибудь выберем. Так, я пойду быстро возьму картинки. Так, я возьму себе две, а вам по одной. Ага. Мы не хотим много брать. Хорошо. Раз и два. Вот, давайте. Так, вы голубая. А, дочка обойдется. Так, подождите-ка. Дочка! Доченька, иди сюда, доченька именно Ой, рарити конечно почему он вот смотри я тебя доченька называю а радугу называть дочурка ну хорошо хорошо иду я маму что случилось то доченька вот посмотри какие-то красивые нарядики хочешь что-нибудь да хочу а что хочешь голубую голубую ну хорошо тебе как то с цвет короны то есть ту голубую юбочку подожди я сейчас тебе ее достану Сейчас, э, поставлю, я ее сейчас. Вот тут еще коврик даже есть. Ну так одену. Ага. Мам, смотри, мне идет. Дай-ка посмотрю. Хм, действительно идет. Все, я уберу, все, все, мам, хватит. А теперь я пойду э, своими делами заниматься. Это с чего это еще? Ты еще э, не купил себе товар по душе? Ам... Конечно, купил новый портфель, как ты говоришь. Новый портфель самый мстительный. Какой? Паутины и страх. Хм, ничего себе, фирмочка. Да ладно, нормально. Ну что ж. Ладно, возьму. Так, у нас ничего нет на завтрак. То есть я завтра на завтрак вот, возьму нам печенье. Кставы. А, женщина, женщина. Да. Для еды есть отдельная. Вот. Потому что мне еще на завтрак взять. Все. Так, я вроде все взяла. Сейчас посмотрю. Так. Доченька, тебе взять расческу. Ага, светло-розовую. Странно, никогда не знал, что ты любишь светло-розовый цвет. Мама, я люблю розовый, а это не важно какой. Ага, хорошо. Я поняла. Так, все. А вы выбрали? Нет, мы еще думаем, чтобы выбрать. Так, ладно, свою понял уже, сюда. Ай, ложи. Ты уверен, что ты будешь ее использовать? А то знаю, как ты покупаешь, а потом не используешь. Нет, буду. Хм. Маска 50 и 450, а сколько у меня тут было? 450, да, А, всего у нас... Ой, равно, господи, моя голова уже взрывается. 900 вроде бы. 900, если не ошибаюсь. Да, наверное, 900. Маска 50 и пончик 450. Да, 900 рублей. Хм, ну молодец. А сколько твои суночки-то стоит? Ой-ой, блин, еще юбочка. Так, юбочка 100 рублей. Подожди. Уфу, у меня 2000. Это 500. Ладно. 1600 будет нормально. Все, пойдем на кассу. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пробейте нам вот это все. Хорошо, хорошо. Ему сейчас быстро. Так. Пик-пик-пик. Давайте. Мздик, мздик, мздик, мздик. Можете сложить это все? Мздик, мздик, мздик, мздик. пи пи пи пи пи пи пи спасибо за покупку заходите еще в наш торговый центр ага. так дочку все упаковываю быстрее пойдем хм. а где вторая <сосвязываю> ты чего соня за соня ты чего я не позвала ты больше ничего не будешь брать а дочь ты ничего не будешь брать буду буду конечно же <сосвязываю> давай быстрее сколько стоит пони 100 рублей так это у нас такой. Ладно, пока есть. 200 еще что? Духи алмазик. И еще 200. Так, все. 400 ровно. Так, еще вот этот. отклапить, пожалуйста. Пип-пип. Так, сразу все с 2000. до свидания. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, зайдем. Все, до свидания. До свидания. Да, до свидания сейчас. Все, доченьки, пойдемте. Ладно, девчонки, до свидания. А, до свидания, до свидания. Да. Все, до свидания. Так, где же наша мама? Да вон там, болтает, где? А, да, сейчас спросим, что-нибудь покупать. Ой, стойте, стойте, подождите, а Селеста ушла? Ой, нет, а что? Ой, вы забыли, ой, да. Простите. На, я уже не буду это покупать все равно. Ах. Ой, я куплю за нее. Она, наверное, не хотела. Так, я это все беру. Это уже угу. Так, сюда что же возьму? Тоже книжечку Свердловского. Потом Ау. О, фрутаняня. И самая последняя. Заключительная. Так, чтобы мне жить. О, заколка. Заколочка, заколочка. Все, доченька, доченька, дама. Давай посмотрим, сколько твоя будет красотка стоить. Какую там бель. Да, мам, белоснежка. Это не важно, пойдем. Так, пробить нам вот эту еду. Вот эту. И вот эту девочку. О, У вас скидка. У вас это. Если вы возьмете еще одну такую девочку, вам будет, без, вам будет вот это бесплатно. О, доченька. А ну-ка быстрее бери, понял. Ну, эту одну девочку. А, да, ее хочу блестить. Хорошо. Пип. Пип. Угу. Так, продукты. Пип-пип. Пип. Пип. Пип. И вот это самое бзды-бзды пи все пи Все, пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи пи все пи пи пи пи Можно взять? Да, все быстрее мы опаздываем на концерт. А ты его во что возьмешь? Так что, я первых кекс я возьму. Потом вот это мне пригодится. Украшения, украшения. Все самое мое главное любимое. Духов несколько штучек. Это мне тоже пригодится. Ну и тебе для школы что-нибудь надо взять. Ну вот, папочку. Будешь такая злая папочка? А что, нам это все, пожалуйста. Вздык. Вздык. Вздык. Все, так. Сейчас, спасибо за блоковку, заходите к нам еще. Все, до свидания. До свидания. Так, до свидания. И всем пока. Вы были на телеканале котором. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.